Вдохновление для этой коллекции мы черпали в городе Милан. Это фэшн-столица Италии и, наверное, и Европы, и одна из модных столиц мира. На соборе Дуома, помимо колокаты, было использовано много просто натурального камня, в том числе бежевых оттенков. И вдохновленные этим мы сделали серию с таким же названием Дуома, как называется собор. Это представляет из себя плитку 10 на 20 под камень с массой декоративных элементов. Четыре вида декора, которые можно хаотичным образом как позволяет воображение размещать, получается очень интересный дизайн. А эта плитка в таком же формате, но уже глянцевая, камень с металлизацией, с небольшой ржавчинкой. Называется Сфорца в честь замка Сфорца. Это те же самые архитекторы миланские, которые проектировали наш Кремль. То есть наш Кремль является столицей Российской Федерации. И не забыт, то это немножко подзабыто. Вот мы выковешили его имя. Вот такой вот Продукция. Обратите внимание, декоративная часть представляется как металл, да, металлические клепки, в том числе такой флористикой с стебельками или лепестками. Очень интересная комбинация оригинальная. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.